тили тили ти ти ли ли ли Просвет. Помнишь, мы с тобой обсуждали, как искра у человека рождается? Почему искренность? Почему важна искренность? Встречная. Вот она искренность. Встречная искра. Оттуда и оттуда. Ну ладно, это я так. Ну вот оттуда и оттуда. Откуда ага. оттуда и оттуда? Вот человеку говоришь, искренность, он говорит, какая такая искра? Но ведь дети рождаются все искренними, угу. а взрослые уже не все искренние. Что происходит со взрослыми? Куда девается искренность? Куда? Заляпывается, ну, куда? Она спрячется. Она прячется, вот... Прячется. Родители ляпают. Ну, естественно. Так, когда, куда девается взрослых? Начинаем с детства. Нач, начало там. Не ходи, не делай, нельзя. Я то, я это, это страшно, это опасно. Зажимает, зажимает, зажимает. А первое такое самое вообще жесткое так туду покрестили. Выбрали даже религию за человека. Хорошо, если покрестили, а если обрезали. Это вообще отдельная большая тема. Угу. Я каждый раз, когда ее касаюсь, вот у меня уже сейчас, видно, даже за меня прет, и состояние поднимается просто, это, это, это, это безумие. Ты правильно назвал. Управляемое. Да. Человек не осознает, что он делает. Но сам факт, что все вот эти вещи программные, они, получаются, как куполом накрывают в человеке искорку. искорку Искорка разгорится в пламе уже не может. Интереса нет. Пока этот купол есть. Да, потому что там папе надо, маме да, надо. Я за них сделаю. Мама с папой там картошку садит, Я буду полоть, ездить. Я буду то делать. Мама с папой сказали, такое образование. Мама с папой, мама с папой. В итоге своего нет. И ребенок проживает жизнь родителей. Своей искры нету. Единственная компенсация, которая может быть вот этой искре, интересу, да, это деньги. Угу. И это такая подмена вообще невероятная. А, потому что, когда человек считает, что он пойдет получать работу и будет на этом богатым, да, то так не бывает. То есть деньги, они, а, если ты их ставишь впереди локомотива, то локомотив разбивается от денег. Он не может их толкать вперед. И деньги не тянут локомотив. Локомотив едет на интересе. Деньги в топку не кидают. Это не солярка, это не бензин. Это, это. А бензин, солярка, это все, это интерес. Он, благодаря этому локомотив едет. Да? Но тогда, если валит локомотив, то деньги едут прицепными вагонами. И тогда их количество не ограничивается и это невероятно вот эта подмена нас настолько настолько настолько потому что деньги они тоже связаны с полем интереса и они связаны со светом как бы их не перемещали ага. в, пол, в поле тьмы да они связаны со, со светом свет. но они могут свет перекрывать угу. а могут следовать за светом вот и когда они следуют за светом, тогда их, ну, все великие, посмотри, как великие, они все были обеспеченными людьми, потому что они по интересу валили. Вот. А что такое свет, за которым валят деньги? Интерес. Интерес, да. Билл Гейтс. Он что, деньги шел зарабатывать? Ребят, смешно. Илон Маск, он деньги шло Если бы они шли Шмешно. за деньгами, ничего не было бы. Но смотри, какую роль, например, mm -hmm. вот эта вот ограничительная часть сыграла а, у многих ученых. В том числе и у Эйнштейна, и у Теслы, и у них. Mm -hmm. да? Это люди, которые... Mm -hmm. а, они валили по интересу. У них были деньги. Но в какой-то момент они попали в точку бифуркации, точка выбора. Ты продолжаешь валить по интересу искренне и открыто, и, да? именно открыто, открыться миру целиком, но тогда тебя признают сумасшедшим, и тогда общество от тебя отвернется, и оно может лишить тебя денег. Более того, оно может лишить тебя жизни. Оно может лишить тебя научных трудов, это то, что было в подсознании Эйнштейна. У Теслы были более материальные факторы, да? а у Эйнштейна это именно желание оставить свой след в науке. Он реально жил, жил наукой. Это вот человек науки на самом mm -hmm. деле офигенно. Человек прожил и был озарение mm -hmm. свои вот в этих состояниях ребенка через мыльные пузыри вообще ляля. Он просто в точку смотрел. Те состояния, когда действительно ты можешь вытаскивать озарение осознанно. И вот когда это осознаешь, и человек в какой-то момент в точке выбора Сказал, нет, я не пожертвую своими наработками, заслугами и так далее. И так фу, впереди вагоны. Фу. И дальше. Инкарнация и забыл. И отрабатываем то, что не отдал. Я не пожертвую своими за, заслугами. Заслугами – это тоже те же деньги. Это одинаково. Да, да. Смотри, сразу что делает? Перекрывает, Перекрывает. И дальше света нет. Все, он, он остается здесь. И, не можешь показывать себе язык, все равно не вспомнишь, что было. Пока не станешь чистым. Пока не станешь чистым. Зеркало должно быть. Угу. И поэтому помнишь, на, на самых ранних этапах инфодайвинга, когда мы только начали вскрывать надсознание, и мы поняли, какие сейчас пойдут бомбовые темы особенно когда мы трон сатаны вскрыли угу. это же вообще угу. реальное управление ты можешь залезть под сознание любого человека угу. но нам казалось что это вообще легко да на самом деле мы потом только поняли что мы находимся в надсознании да. а не подсознании, да. Да? Ну, в подсознании любом... но ловушка была да, ловушка конкретная но а, тогда уже осознавая ты можешь влиять на любого человека ты можешь управлять психикой любого человека тебе надо чтобы он взорвался вот сейчас он сейчас взорвется и проявит себя как придурок там где-то да а, вот. Но а, это неосознанный подход, угу. и тогда такой соблазн, это нельзя говорить людям, этого нельзя выдавать. Угу. Помнишь, как помню, разговоры помню. шли, Наташа, что ты делаешь, это нельзя людям, этому нельзя людей учить, помню. это нельзя описать. И первая книжка написана же не сразу, как мы писали остальные слова, угу. вот идут озарения, и мы просто записывали. Угу. А первая книжка, она с опозданием во времени, она как воспоминание написана. Как воспоминание, да потому что нельзя а, нельзя да. вот ты открываешься ты открываешься кому себе себе потому что этот мир это есть твое отражение если ты хотя бы в один момент что-то закрыл если ты переврал что-то ты плюнул свой колодец Свой колодец все нету магии тогда нету магии магии Нет, знания вот магия именно знания Можешь придумать себе сознание, можешь придумывать рептильную, можешь танцевать с бубном, можешь натирать зеркала, воск и так далее, или катать яйца. Но это все не про знание, Это все про интеллект. Угу. Твой попугай разговорчивый такой. Это собака спит. А, это собака так спит, да? Попугай молчит. Она как ребенок разговаривает во сне. А свет, вот действительно, когда ты в человеке вскрываешь свет, это невероятно. Это невероятно. Вот Опять-таки, вернувшись к вчерашнему Вчера. погружению, да, страхи заменились на вот этот свет и так. И слезы счастья, и люди пишут, и пишут искренне, и пишут такие вещи, которые ты никогда не напишешь чужому человеку. Mm -hmm. И я читаю, и я плачу, я понимаю, блин, какую мы работу сделали. Это же реально сердца открыты, это же люди, которые теперь это смогут любить. Счастье. Счастье. Это реально человек, э, можно сказать, родился. Да. Родился. А всего лишь мы вчера подорвали. Просто расстегнули вот эту вот обертку, которую они были обернуты от родителей. Uh -huh, uh -huh. Мы всего лишь конфетку раскрыли. Всего лишь. За одно коллективное погружение. Uh -huh. 50 сеансов психотерапии не факт. Не факт. Поговорим про эффективность испадания. Да, да, да. И заметь, у психотерапии а, потом нужны супервизии, а, нужны а, периоды отдыха у клиента, нужна иногда реабилитация, нужно в зависимости от того, в какой ситуации человек к, себе, к тебе пришел. Там очень много еще чего нужно. А, вот, а в инфодайвинге? Чтобы не нанести вред клиенту в психотерапии, в инфодайингу невозможно нанести вред клиента. Больше, чем он себе нанес в момент, да, когда ты точно. его видишь, уже нанести невозможно. Все. Это равносильно, что тебе пригнали внедорожник, который проехал вот, по той российской грязи, которую мы не смогли преодолеть. Когда, преодолеть и пришлось переплывать. Да? Вот. вот он по крышу такой приезжает, да. И ты его стекло ему боковой боковой протер mm -hmm. и говоришь, машину домывать будем или домоешь uh -huh. сам? И он уже видит, что он какой красивый, уже нам можно Да, и видит, на каком говне он ездит, надо ему оно или не надо. Инфодайминг, знаешь, еще как можно, это витаминка. Витаминка, смотри, витаминка, которая раскрывает человека да, всеми красками. А смотри, а что делает лекарство? Я просто сравниваю психотерапию угу. с нами, да? Получается, там же лекарство, там лекарство. действительно лечат. Там лекарство, но лекарство что делает? Оно одно лечит, второе... Психиатр уже лечит лекарство. Да, ну, психат, ну значит, да. Психиатрия. Вот, психиатрия, да? А здесь просто вот одну витаминку. Плацебку. Да. Хотя, плацепкой инфодайминг назвать нельзя. Мы не на плацебо сидим. То есть, если человек сейчас сассоциировал нашу Толинка. работу с плацебо, да, а с плацебо знаешь, мне периодически там очень умные, они пытаются подкалывать, говорить, да мы же знаем, как вы работаете. Если человеку внушить, что он там петух, то он будет кукарекать. На самом деле, ребята, внушения в субъективных состояниях нету, в субъективном восприятии механизма как внушения же вы далеки, нету, ребята. как же вы далеки, да, это работа с системой, это полностью новый софт в компьютере, Абсолют, это полностью апгрейд системы. Надо, это да, апгрейд систему, это апгрейд всей системы полностью, это переключение ее, ну, грубо говоря, там стоял mm роботрон, у которого там какой-то набор опций был, а ты ему ту-дух вставишь, уже даже не винду, да, <stuttmonth -tood'>, что-то следующее, я не знаю, что еще стоит, но у меня еще винда стоит. <comics> <кол liquid centralization> полностью обновление, чистота и искренность, да. это полное обновление внутренности человека, да. Поэтому это не об этом, что гипнозом или там влиянием. Да. Самое главное, что, смотря механизма внушения там и не нашли. Нет. нет. Оно только в объективном оно, восприятии. Оно только там, да. В субъективном нет этого механизма. То есть глобально, вот то же самое, кстати, в психике это есть. И это, кстати, вообще объясняет, почему при множественности личностей то есть вот есть же медицинские зафиксированные факты, когда у человека а, было там две личности в теле, и когда включалась маня, у человека был сахарный диабет. А, когда, да, когда отключалась маня, включалась, она... включалась вария, не было сахарного диабета. И одна сидела на инсулине, на уколах, а вторая вообще эти и уколы не делала. И это было одно тело, один человек. Да? То есть две личности жили в одном теле, ездили в одной машине. Одна, у одной это была электричка, а у второй это была бензиновая. Да? И э, какую роль тогда выполняло тело. Да? И получается, э, если смотреть только с позиции объективности мира, только угу. с позиции объективности, то объяснить этот феномен в психике уже невозможно. Угу. То есть тогда надо придумывать бесов, демонов, надо придумывать каких-то персонажей, которые там живут. Эти персонажи уже придуманы, не есть в психике, но это персонажи удаляемые. Это софт, его можно удалить. Да? То есть это не постоянный персонаж. Вот тело ты ж не удалишь, иначе человек навернется, он uh -huh. пойдет на кладбище. Uh -huh. А персонажа в виде демона или беса ты можешь удалить. Uh -huh. Потому что это персонаж, который э, обитает, вопрос каким образом он там поселился и какими функциями он э, там обладает, да, наделен. Но он там, он там есть. Вот. Но это все такие моменты, э, это софт. Это mm -hmm. программное обеспечение. А, вот, а когда ты осознаешь, что ты можешь переключать объективное и субъективное восприятие, то есть есть два глобально режима работы, и ты меняешь раб режим работы, как только ты вылетаешь субъективное, ты объясняешь легко, каким образом маня, свари, делят одно физическое тело. И все. И здесь не надо уже биться науки и делать, «А -а -а -а, это Бог объяснит, блин. Да возьми объясни, ты восприятие поменяй, и наука, хочешь не хочешь, да, науке тяжело отказаться будет, это же фундаментальный принцип материальности мира. Угу. А инфодайминг говорит, этот фундаментальный принцип надо разделить на две части и смотреть на науку с двух восприятий, одно восприятие такое, где мир вторичен за сознанием, да, сознание первично. А второе восприятие материя первично, сознание вторично. И тогда наработки в этой области ты сможешь соединить с наработками в этой области. Но если ты отрицаешь эту область, где сознание первично, то ты, грубо говоря, разделяешь свое тело наполовину и говоришь, что у тебя нет левой руки, левой ноги, левого глаза и левой половины мозгов, блин. Потому что надо смотреть целостно. А целостно, это значит, надо позволить быть обеим половинам. И это логично, и ты знаешь, меня, блин, может, это я так мир вижу, меня удивляет. Это же уже сотни лет, когда науки, наука смотрит только на мир, и вот эта материальность задвигает. Я понимаю, когда материю задвигали люди, которые начинали науку, чтобы выделиться и не быть сожженными во время религии. То есть там на костре инквизиции я понимаю что во времена когда религия держала жестко власть выделить научное течение можно было только обманув, обхитрив религию. Как можно было обхитрить религию? Это сказать, вот, этот камень лежит, я докажу, что он лежит. И начинать с примитивных вещей. Да? То есть высокие люди, чины, смотрели на это и говорили, ну, дети играются в херню какую-то, пускай играются, вреда особо не наносят. Но прошло 100 лет 200-300, и наука на сегодняшний день, особенно когда вышел уже квантово-волновой дуализм, когда стало очевидно, блин, ребята, а ведь вот эту часть поставили под сомнением. Просто она выросла. Ребенок вырос, его не убили в зародыше, да? не сделали аборт. Mm -hmm. а вот. И он вырос, и на сегодняшний день наука уже выросла. И наука с религией сегодня стоят вровень. И в таком случае на сегодняшний день религия выглядит как старик со слабоумием. То есть она переросла себя, uh -huh. а наука в это время выросла. И таким образом вот этот сектор должна занять наука. Но чтобы его занять, этот второй сектор, надо признать первичность сознания, то, на чем сидит религия. Но вернуть ответственность назад. Uh -huh. Все это просто, и это очевидно. Просто об этом никто не говорит вслух. И если ты говоришь, что ты сумасшедший. Ребята, ну когда-то, 150 лет назад, руки мыть, было сумасшествием, и за это доктора Великого угу. лечили электрическим током и отправили на тот свет. Это все лишь было 150 лет назад. Можно, конечно, и сейчас сказать, что инфодайинг говорит чушь. Нет, мы говорим, что в этом секторе можно смотреть с субъективного восприятия и смотреть на те же научные вещи. И вдруг оказывается, что тогда в астрофизике, в астрохимии уже нет тупика. Квантовая физика уже не упирается в тупик. Уже можно разворачивать дальше. А парадоксальность и сингулярность продолжится. И два сектора, два тетрайдера. цикральная геометрия вся об этом говорит. Самое главное, что об этом, вот, что меня внутри так, ну, сперва интересовало, а потом немножко, ну, может быть, даже немножко грустно от этого было. да? Не могу сказать ранило, но грусть была. Это то, что очень многие ученые до этого доходили. Вот мы же ходили в Эйнштейна, он дошел до этого. Мы ходили в Хокинга, он дошел до этого. Мы ходили в Декарта, Декарт тогда еще дошел до этого. И они все молчали, они все боялись религии. Упирались в нее. Они упирались в религию, молчали. Угу. И они шли на подмену, и как только они внутри себе лгали, они плевали в свой колодец и засыпали, и все. В следующей жизни уже не было пробуждения. И они снова заходили в этот круг сансары. Потому что они не использовали свой шанс. А если бы они использовали свой шанс, то здесь опять-таки вопрос осознанности. Успели бы ли они до того, как их спалили бы? Это все о развитости цивилизации. Но это очевидно, почему наука вот в этой концепции поставила так материю. На тех порах, там, в 600 1600 год, угу. это понятно, Ну нельзя было по-другому, не угу. выжил бы. Почему ты сейчас ставишь? Сейчас же ты бы выжил? Выжил. Посмотри, в каких условиях находится королева Елизавета угу. в Британии. Она что, в 1600 году в таком же положении была? Нет. Угу. Сейчас наука и религия, они уже очень даже по-другому разговаривают Более того, сегодня среди религиозных деятелей Я когда смотрю на Попу Римского Там есть очень образованные люди И мне очень нравится то, что там действительно есть люди Которые могут эти вещи осознавать И даже, даже где-то своими мыслями помогать науке То есть это люди, которые уже из религии говорят Да когда вы, блин, уже это увидите? Когда вы вдруг начнете думать по-другому? Ну, это очевидно же. Очевидно, очень видно. Очень видно, очами видно. Вот оно, видно. Смотри, наука и религия начинают объединяться, сотрудничать. Да, сейчас. Да, заметь, не конфликтовать. Не конфликтовать, а сотрудничать. А ожидание идет конфликта. Ожидание конфликта, а на самом деле ожидание начинается сотрудничество. Да, начинается сотрудничество, а ожидание конфликта. И это ожидание конфликта, это страх, который удерживает это заметь, сотрудничество. Сотрудничество у образованной части, да. а конфликт у необразованной. Да, да, да, да. И это тормозит вот это сотрудничество слияние. Да. Объединение. Да, потому что один сектор и э, религия могла бы помочь помочь науке взглянуть по-другому и это был бы расцвет но толчок рели... но религия не пойдет на это потому что это очень крупный бизнес на сегодняшний угу. день кто же будет размениваться на деньги и не понимает что плюет в свой собственный колодец да потому что все кто стоит у руля они все будут все равно инкарнировать и рождаться и рождаться это в свой собственный колодец в свой собственный колодец и вот эта вот путаница, путаница, путаница, путаница. А на самом деле? Ну, на самом... Огонь, интерес. Интерес. Фу, и вали поинтересу. Искренний интерес. А все остальное свет. тебя догонит. Все. У тебя весь мир открыт. И мир открыт, да. И догонять Когда? тебе будет то, что ты создашь. Да. Что создашь, то и догонит. Не создашь, не догонит. И только интерес, только интерес. – Видишь, как, как все просто и одновременно, оно очевидно, как ты говоришь, глаза видят, но боятся. Да, и каждый боялся своего... Декарт боялся быть убиенным, да, Его да. уж потом и предали Анафиме после страх, смерти, то, да. Страх. А Эйнштейн боялся потери научного статуса, научных трудов, чтобы его не признали сумасшедшим. Именно сумасшествие боялся Эйнштейн. А и вот... при этом, смотри, он боялся сумасшествия, да, и при этом он все равно, он сделал вот этот жест языком, когда он, да, ну, он выдержал не выдержал просто вот этот ребенок которого он нашел этот ребенок все-таки не выдержал но и в то же время и не выдержал чтобы скрыть а это плевок свой собственный и торможение сразу и тесла тоже самое. но тесла уже больше на материальном факторе у каждого был свой а хокинг потому что зависимый был потому что болезнь У него вот даже, даже болезнь была. Она. Если, если вот рассматривать вообще пойти в Хокинга, то у него болезнь там интересно раскроется. Болезнь у него интересно раскрывается, и будущее у него интересно раскрывается. Неординарная личность. Угу. вообще так много всего интересного, Ой, когда и заглядываешь. Вообще, мир, это вообще жизнь такая интересная. В ней столько всего интересного. Это вот, знаешь, кого мы сейчас с тобой напоминаем детей? Маленьких детей, которые а, лезут везде. А, это интересно. Это". И, у, у этих, и у этих детей мудрые родители. А кто родители? Мы сами себе. Мы сами, да? Мы, мы все, если мы все... И они не ограничивают эти, они просто наблюдают, что мы делаем, наблюдаем и кайфуем сами за собой. И вот это, заметь, да. самый правильный подход да, в воспитании да. детей да. в возрасте до трех лет. Не ограничивать, все а нет. объяснять и помогать, да, все, да. что требуется от родителей. Объяснять и помогать. А что вместо этого? Страх. Ор, не ходи, нельзя, поранимся, упадешь, разобьемся. давление, да, да, да. Вот. И ребенок потом. Аутизм. И сразу ограничение. После ограничения. двух лет хлоп и закрылся. На и чем? закрылся. На программах а, родителей. Да, да, да. Нет, там и свои кармические истории, своя грязь, но эта грязь резонировала своя уже на грязи с родителями. Конечно. И как бы с тобой, да? На самом деле, если ребенка вот до двух лет развивается аутизм, да? И если первые признаки аутизма увидела ребенка, убери от них этих родителей. Замени родителей. Замени. Неважно, кто растит. Бабушка с дедушкой заберите у этих доби... у этих хороших людей. Да. Ну, просто они не умные в этот момент времени. Да. И да. загружают не тем ребенка. Просто вот поменять все. Все, не надо никаких систем. Просто ребенка окуните в счастье. Вот на первых, не тогда, когда он уже развился, этот аутизм, mm -hmm. даже тогда ему будет лучше, да. А вот именно на первых порах увидел торможение, просто поменяй родителей, окуни ребенка в счастье, туда, где его будут окружать счастливые люди, открытые, искренне, все, ребенок ничего не будет. Он будет развиваться, расти, и никакой аутизм и мы близко не не не разовьется, не придет к нему. Так мы же просили родителей делать тесты, mm -hmm. да? Вот обижаются, некоторые обижаются, обижаются, не понимают. А это так. Вот даже то, что ты сказала, что ну, на данный момент это вот родители, да? <свят> это не в обиду это вот как раз таки, это не, не обо, о поверхности, что это сразу о, обидели. О глубине сна родителя, а да, да, да. глубине сна. Человек заснул в коллективном и не нашел индивидуальное. Угу. Все. Нет индивидуальности. Вместо индивидуальности раздуваются мыльные пузыри, пустота. Вместо индивидуальности упреки, подстройка, выполнение чужих требований и так далее, и так далее, и так далее. И ты смотришь и понимаешь, нет человека не нашел себя. Но ты же, если в этой жизни не нашел себя, ты в следующей, и будешь считать виноватым в этом родителей, ты в следующей будешь им мстить. И а как ты будешь мстить? Тебе захочется сесть в инвалидную коляску, чтобы они тебе жопу мыли. А это уже вот мы пошли уже в ДЦП, в эпилепсию, в тяжелый случай, да? Вот это об этом. Это вот так начинается. Угу. Это вот так начинается, а в следующей жизни это вот так проявляется. Угу. И можно жизнь прожить вот, например, Страдиварий, секрет изготовления скрипки, и мастера становились все лучше, лучше, лучше. Сегодня эти скрипки стоят миллионы долларов, да? У -у -у. Но это же семья передавала от одного к другому мастера. Это что, они передавали? Это У -у -у. ты сам себе передавал, потому что тебе было интересно сделать охрененную скрипку сегодня. А ты что сегодня передаешь своему ребенку? Фу, фу, фу. Да, и ты думаешь, знаний... что ты будешь вот такой да, в следующей да, жизни? Да. Нет, ты будешь там. Ты будешь там. Ты себе это передаешь. Ты сам себе, ты просто. Ты видишь свой путь, каким ты будешь идти. Ты сам себе передаешь. Зарываешься червячом в землю. Ты вверх идешь или вниз идешь? Вот и все, это ты идешь. И когда по роду, вот как ты говоришь, страдивариус, это передавалось, да? Это не говорит о том, что надо детей. Все, так, в роду есть музыка, допустим, да, слух у кого-то. Все, значит, этого ребенка посадил и давишь на него опять-таки. Нет, надо чувствовать. Ты покажи музыку ребенку, покажи. И увидишь, ребенок раскрывается навстречу музыки. Все, он будет сам ты видишь, что ребен, у ребенка есть искра вот этого интереса. Все, здесь можно да, давать все. И слушать музыку, и, и преподавателей, развивать в эту степень. да. А если ребенку ты даешь, и видишь, что ты его этим просто вот, ну или, или, или даже ты сам просто давишь на этого ребенка, и поэтому он закрывается. Отпусти. Просто отпусти. Смотри, у большинства мам, которые обращались к нам с аутизмом, стиль общение с детьми, это дрессура. Дрессуре учит аботерапию, дрессуре учат психологи. Куда не придешь в обучающие центры, порядок, он должен знать конкретно, вот, вы дрессировали и сделали удобное животное. Угу. Ты даже попуга попугаю своему больше свободы Шишки. даешь, чем и детям дают. И дает. сделали цирк. И сделали цирк. Клоунов. И потом театр детей-аутистов. Капец. Смотрящий. А еще деньги собрать на реабилитацию родителей. Дельфинотерапия. Это реабилитация родителей, это не детей реабилитации. Да. Это родитель снимает свой психологический стресс под прикрытием ребенка, чтобы уехать из той среды, где mm -hmm. у него уже напряжение через уши выходит. Mm -hmm. Но ведь это напряжение он создал себе сам. Mm -hmm. И когда говоришь об этом открыто, вы нас обижаете, вы то, вы то. Но а, такое длится до тех пор, пока в чат да. мамочек не попадает. Наши мамочки... Как? Это поток. Как они? Это поток. поток. А? Это поток. Омовение идет в течение пяти дней. Точно. Так, точно. И помолит человек так. Да, точно, я не туда смотрел. Это так раз, и зеркало начинает делать раз, и включает. Наш чат мамочек – это красивый поток, золотой поток, который, как ты говоришь, обманывает. Омовидец. так ты знаешь даже я сама иногда попадаю и вчера например и у, меня, у, меня, плыть, да? у меня у меня, меня вчера очень сильно штормило мы большой слой подняли да и меня вчера реально очень сильно штормило а вот и я как раз получаю сообщение от олечки из Австрии, и она приглашает нас приехать к ней и я говорю ой блин у вас же там эти визы прививки она так Наташа, что вы создаете? Молодец, какая Это Коля, я... Молодец. Как приятно вообще, говорит. А у меня у всех прививки, а у меня и пособие выплатили, все и сказали вашим детям не надо. Ой. И дети класс. Блин, вообще. И я понимаю, вот они наши мамы, вот они. Но они же Волшебницы. к этому пришли, они волшебницами стали. Они стали так жить, они стали счастливыми. Угу. Блин. И вот о, фильмы, эти истории, все. Это другие это люди. И это такой кайф. Очищение, освобождение – это искренность. Та искренность, которая очищает и раскрывает весь мир. Да, это Протирает стекло. Блин, так и хочется приехать в эту Австрию, обнять эту Олечку, сказать, Олечка, какая ты молодец, блин. И сразу свет такой в душе. Свет да. Надо в таком Свет внутри Класс. сразу, потому что это реально до слез. До слез, потому... потому что человек понимает. И мы же тоже люди, мы же понимает, тоже заваливаемся, суть, суть понимает, да, да, да, да. Оно тут же зеркало, суть. Да. Ту да, да, Что да. создадите, то и будет. Такой, привет. Да, привет. О, о, зеркало свой любви, человек. Да. Ой, вообще, я так здорово. И, смотри, и сразу объединение, чик-соединение, Вот, да, свет с двух сторон. Да. С чего мы разговор начинали? Свет да, под да, колпаком, да, да, да. и, и ты будешь и... толкать деньгами этот интерес, это все. Либо свет и свет, и пу, вспышка. Все, куча энергии, и все, все становится так, как надо. Так же как вчера на, на погружении, да? Вот у нас у нас просто действительно вчера свет раскрылся, да? такое было. Вчера сильное погружение Ой, было, наверное, одно из самых сильных. Но видишь техники перетекания сознания, как ни крути, это мощь. С каждым разом. Это пальцем сильнее, сильнее. Да? Так, да? да, да. Да, да. Это из этой серии. Да. Так я понимаю, мы долго к этому шли, а, и мы уже подходили не раз, да. А смотри, не хватало малость, малость, малость. Не хватало глубины, не хватало чистоты. Чистоты. чистоты. И вчера на, на этом на погружении я просто знаю. А, будут люди, у которых будет просто удивительное исцеление. Я просто вчера знаю это. Ну, вчера штормонул. Потому попросил. что они сами себя вчера раскрыли. Вот это они пошли навстречу. Искры эти, это все. Я, я просто это знаю. А ведь смотри, вот этот момент, когда человек идет Искрение. тебе навстречу, он не зависит ни от количества пройденных курсов, mm -hmm. да. ни от чего. Вот смотри, сегодняшнее сообщение я тебе давала читать, да? Mm -hmm. Вот получается... Она а же человек... не была у нас, а, да? Нет. А, а человек сидит и ждет. А, да. А человек да. сидит и ждет, сделайте за меня. Да, я, я про другой. И а. это я уже в который раз пишу? Наверное, в третий раз пишу. <музык> нет. <музык> нет, вы это сделаете сами. <музык> <музык> Понимаешь? Вы люди разные. Тут закрытый. Докажите мне, сделайте за меня. Нет. Мне больше вчера, всего... Да, нет. Мне больше всего вчера прям вообще вот до глубины мужчины Мужчины, скажите, те, кто, ну, для них, как ни крути, мужчины сложнее идут на все это, да? А то вчера искренность такая ф, чистая. Ай, как это было красиво. Да.